а теперь поехали. Ну, а вот оно, другие друзья, это приложение, которое я сегодня вам хотел рассказать, которое будет интересно всем тем, кто постит в соцсетях и т.д. и тому подобное, кто просто любит делать крутые фотографии э, и придумывать всякие штучки э, для них, да, чтобы было красиво. Лично я как бы этим делом не занимаюсь, но э, мне это поможет делать, э, допустим, баннеры для YouTube канала. Я уже оценил данное приложение и поэтому буду Действительно им пользоваться Что она у нас умеет Смотрим, заходим с вами в галерею Выбираем любую фоточку Вот сынулька у меня тут что-то фотался Давайте и сейчас посмотрим Что она у нас умеет Вот здесь все фильтры, которые доступны В данном приложении И смотрим, и здесь просто круто Много очень, да Ну и сами понимаете, что Данное приложение именно Делает вот такие вот Фотографии очень и очень много Просто очень много Как вы видите сами Поэтому вы сможете сделать Оно делает все, все фотографии в стиле комиксов Да, вот как на комиксах сделано Вообще круто И многим я знаю, что такие вещи нравятся Также здесь можно и изменить лицо Допустим, смотрите, вот так сделать Так, так Здесь есть фильтры предустановленные А также можно изменить как вы хотите сами, допустим, убрать и вернуть, как было. Либо все-таки изменить вот так и вот так. Или так, или так. О, вот так вообще прикольненько. А теперь нажали «Сохранить» галочку. И теперь смотрим, вот как получается. Ну, достаточно интересно. Можно здесь все сделать, как говорится, и как кому нравится. Вот такое вот интересненькое, дорогие друзья, приложеница. Оно также делает и с фотографией. Вот, допустим, мы взяли с вами камеру. Я сейчас вверх посмотрю. Опа, приветушки. Сняли меня. Ах, стоит у меня таймер, а я и не знал. Бац, готово. Все, меня сняли. Окей. И поиздеваем сейчас и над моим изображеницем. Вот так, так. О, какое лицо. Или вот так, или вот так. О, прикольно получается. Ну, короче, другими словами, можно поиздеваться над своими изображениями. Что еще? Есть режим мульти, да, где мы можем добавлять фоточки, вот так делать. Допустим, давайте мы сейчас выберем с вами одну из фоток с Давидом. Пожалуйста. Здесь же выбираем, допустим, вот такой вот режимчик. Хоп. Готово, сделали. Теперь следующую фотографию выберем, что-то здесь. А еще мою Давидушку выберем. Смотрите, вот так сделаем. Хоп, готово. Теперь выберем вот этот вот режимчик или вот этот. Симпатично выглядит. Хоп, готово. Добавили. Теперь следующий. Допустим, эх, меня сюда же добавим. Готово. Раз. Единственное, что криво получилось. Не, со мной не срастется. Мы сделаем а вот эту вот фотографию, добавим. Это афишка с моего видео. На еще одном канале. Хлоп, готово. И следующую еще возьмем отсюда. А вот собачку вот эту возьмем прекрасненькую. Добавим флоп. Готово. В итоге получилось у нас вот такая прекрасненькая Пожалуйста, фотография. Далее, что мы можем? Сохранить в галерею или поделиться. Подтормаживать немножко телефончики, ребятушки. Ну, бывает. Также в этой области мы можем добавлять сразу же снимки из камеры. Допустим, поставили камеру и выбрали, сняли снимок. Либо видосик. Сюда тоже можно добавить любой хлоп. Только видео, да? Если мы до добавили видео, то нужно искать видео. Его еще нужно вот так вот выбрать. Готово. Потом выбрать режимчик есть другими словами фото из видео можно выбрать да и все остальное вот достаточно такое интересное приложение я думаю вам оно понравится поэтому качайте в описании видео вам же дорогие друзья напоминаю что вы были на канале samsung просто если вы еще не подписались обязательно подпишитесь нажмите на колокольчик Поставьте свой лайк, напишите комментарий. До свидания и до новых встреч!